Здравствуйте, уважаемые пользователи! Тема сегодняшнего видеоурока – ввод остатков основных средств. Для ввода начальных остатков основных средств в конфигурации бухгалтерии для Украины» редакция 1.2 используется созданная разработчиками специализированная обработка, форму которой можно открыть через меню предприятия «Ввод начальных остатков», или же, если активна панель функций, на закладке «Предприятие» ссылка ввод начальных остатков. Эта обработка предназначена для формирования документов ввод начальных остатков по любому выбранному счету бухгалтерского учета. В том случае, если по каким-то причинам пользователь не использует механизм автоматического формирования начальных остатков при переходе с версии предприятия 1 s 77 или не имеет такой возможности и волей-неволей приходится вносить такие данные самостоятельно. Форма обработки содержит две закладки, на одной из которых производится работа с основными счетами бухгалтерского учета, на другой – с забалансовыми счетами. В панели инструментов каждой закладки расположены кнопки, назначение которых вполне понятно из их наименований. И если ввести остатки по счету можно и без использования соответствующей данному действию кнопки, дважды щелкнув левой кнопкой мышки на строке выбранного счета и в открывающейся форме списка документов создать документ, то остальные действия доступны только при нажатии кнопки. Например, можно открыть оборотно-сальдовая ведомость по выбранному счету или же карточку счета. Ввиду того, что в начальной остатке положено вводить даты, предшествующие началу ведения учета, эта дата до формирования остатка должна быть определена. Изменить значение даты. Можно непосредственно из формы нашей обработки, используя ссылку, изменить дату ввода начальных остатков в информационно-справочном окне правой части формы обработки. В открывающемся окне нужно ввести дату ввода остатков и нажать кнопку «Установить». Мы же ничего менять не будем и перейдем на закладку «Основные счета плана счетов». Давайте введем остатки по какому-либо тестовому основному средству. Для этого выбираем строку с любым счетом учета основных средств и нажимаем кнопку «Ввести остатки по счету». Открывается форма нового документа «Ввод начальных остатков». Обращаем ваше внимание, что дата документа недоступна для изменения. Так же, как и раздел учета, значение которого устанавливается в соответствии с выбранным нами счетом остатков. В панели инструментов табличной части нажимаем кнопку «Добавить». И попадаем в окно ввода и редактирования учетных данных ОС по текущей строке документа. Только в этом окне можно вводить или редактировать данные. Разработчики этого документа постарались максимально облегчить пользователям процесс ввода остатков, предусмотрев в структуре документа возможность получения справочной информации по назначению некоторых реквизитов. Справка содержит необходимую информацию в строгой зависимости от выбранного раздела учета. Информационное окно можно при необходимости спрятать или снова вывести на экран, нажав на кнопку управления информационной панелью в правом верхнем углу формы документа. Переходим к непосредственному заполнению реквизитов строки документа «Ввода остатков». В первую очередь следует выбрать основное средство из справочника, если оно уже существует. В противном случае нужно сформировать новый элемент. Причем на этом этапе достаточно определить только наименование ОС, записать элемент и выбрать в качестве значения реквизита. В группе «Спецоснастка» У нас есть тестовый реквизит, который мы используем на нашем уроке. Выбираем основное средство «Тестовый» и переходим к заполнению реквизитов, которые расположены на закладке «Учетные данные». Часть реквизитов уже заполнена значениями по умолчанию, которые можно изменить в процессе редактирования. В их числе счет амортизации, счет до оценок основных средств, налоговое назначение – и способ начисления амортизации. Определяем счет учета, на котором будет учитываться наше основное средство. Допустим, это счет 104. Автоматически в реквизит налоговая группа ОС подставляется группа налогового учета, которая соответствует выбранному нами счету. Определим текущую стоимость актива в бухгалтерском учете. Пусть это будет 150 тысяч. И ответим на возможный вопрос, что это за сумма. Текущая стоимость БУ – это первоначальная или переоцененная стоимость с учетом модернизации, реконструкции или других вариантов изменения стоимости активов в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса Украины. Прежде чем вводить амортизируемую стоимость в налоговом учете, нужно знать, когда этот актив был введен в эксплуатацию. Для активов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Налогового кодекса, это остаточная стоимость основного средства на 1 апреля 2011 года. Для остальных основных средств амортизируемая стоимость в налоговом учете равна текущей стоимости основного средства в бухгалтерском учете. Для упрощения примера будем считать, что наше основное средство было введено в эксплуатацию уже после 1 апреля 2011 года, поэтому амортизируемую стоимость в налоговом учете считаем равной стоимости в бухгалтерском учете. Сумма накопленной амортизации в бухгалтерском учете – это сумма накопленной амортизации с момента ввода в эксплуатацию до даты ввода остатков. Давайте предположим, что у нас эта сумма равняется 5000. А вот сумма накопленной амортизации в налоговом учете для активов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу налогового кодекса, Является суммой накопленной амортизации, начиная с 1 апреля 2011 года. Для остальных с момента ввода в эксплуатацию по дату ввода остатков. В нашем случае это также 5000. Если мы используем не прямолинейный способ начисления амортизации, мы можем выбрать доступный и соответствующий требованиям ПСБУ способ начисления амортизации из выпадающего списка, состав которого регламентирован ПСБУ 7 «Основные средства». Оставим метод прямолинейный и перейдем к выбору способа отражения расходов по амортизации», который выбирается из справочника «Способы отражения расходов по амортизации» в соответствии с требованиями учета. Способы отражения расходов по амортизации могут иметь самые разнообразные настройки, которые хранятся Табличной части элемента справочника. Здесь учитывается счет, затрат, налоговое назначение затрат и НДС, статья затрат на улучшение ОС определяется аналитика счета затрат и коэффициенты распределения, но это не является темой сегодняшнего занятия, поэтому мы закроем карточку элемента и выберем способ отражения расходов, администрация. Здесь же мы можем указать подразделение, по которому будет зарегистрировано основное средство. Пусть это будет также администрация. Срок полезного использования в месяцах. Для тестового примера определим 150. Автоматически появляется информация о сроке с разбивкой на годы и месяцы. Срок полезного использования в налоговом учете подставляется автоматически и равен аналогичному параметру по бухучету. Если у нас есть необходимость определить ликвидационную стоимость, мы это делаем в соответствующем реквизите. Если основное средство изнашивается по каким-то причинам неравномерно, то можно определить график амортизации в течение года. Графики хранятся в справочнике. Годовые графики амортизации представляют из себя... Таблицу коэффициентов, в соответствии со значениями которых, относительно их общей сумме будет распределяться амортизация по месяцам в течение года. Мы оставляем это поле пустым и переходим на закладку «Общее сведение», где можно ввести реальную дату ввода в эксплуатацию, 1 апреля 2014 года. Оставим неизменным событие с основным средством «Ввод в эксплуатацию». В поле названия документа можно ввести название документа, которым актив вводился в эксплуатацию, и номер этого документа. Первоначальная стоимость БУ подставляется автоматически при смене закладки. А в случае, если основное средство подвергалось модернизации, можно внести информацию об этом. В группу реквизитов события «Последняя модернизация». Здесь заполняется сумма последней амортизации, дата. Название документа, его номер, а также выбирается событие. Модернизация. Мы заполнять эти реквизиты не будем. На этом закончим заполнение реквизитов строки документа. Чтобы увидеть кнопки для сохранения наших данных, развернем форму на весь экран и нажмем кнопку «Ок». Форма закрывается, и вся введенная нами информация – попадает в строку документа. Возможно, будет уместным напомнить пользователям, что состав отображаемых реквизитов в строке документа мы можем регулировать самостоятельно. Нажав правую кнопку мыши в поле табличной части и выбрав в выпадающем меню позицию «Настройка списка». В окне «Настройки» мы можем определить, какие реквизиты мы хотим видеть в форме документа, установив флаг напротив нужных нам реквизитов. Давайте для тестового примера выберем срок полезного использования в бухгалтерском учете, нажмем кнопку «Ок» и убедимся, что в строке табличной части формы документа появился реквизит «Срок полезного использования» – 150 месяцев. Таким образом, мы ввели остатки по основному средству тестовый с кодом 00090, и аналогичным образом в одном документе мы можем ввести остатки по всем основным средствам, которые числится в учете на момент начала ведения учета. Проведем документ и ознакомимся с результатами проведения. Как мы с вами можем убедиться, по каждой строке документа формируются две проводки, одна из которых отражает ввод в эксплуатацию на счет учета основного средства, в корреспонденции с нулевым счетом и отражается сумма начисленной амортизации на момент начала ведения учета. Кроме этого, на основании данных, заполненных нами реквизитов на закладках формы документа, формируется движение по всем регистрам сведений, которые обеспечивают хранение всех учетных данных основных средств. С назначением и структурой этих регистров сведений вы могли или можете познакомиться в видеоуроке особенности ввода в эксплуатацию других малоценных необоротных активов. Закроем окно результатов проведения документа, документ ввода остатков основных средств и при помощи кнопки ОСВ по счету в панели инструментов обработки ввод начальных остатков откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 104. Результат формирования, который покажет нам, что по счету 104 30-го, Сентября 2014 года был введен в эксплуатацию необоротный актив тестовый с кодом 3090 и сумма операции составила 150 тысяч гривен. Либо сделав два щелчка левой кнопкой мыши на ячейке с суммой оборота, непосредственно в оборотно-сальдовой ведомости, либо при помощи кнопки с карточкой счета в форме обработки мы можем открыть карточку счета в которой увидим информацию, что документы ввод начальных остатков номер 1 от 30 сентября по дебету счета 104. Давайте закроем панель настроек. Зарегистрирован оборот 150 тысяч гривен. Закрываем карточку счета. Оборот на сальдовую ведомость. Обработку ввод начальных остатков и подводим итоги нашего урока. Остатки по счетам учета основных средств вводятся исключительно документом ввод начальных остатков с выбором раздела «Основные средства» счета 10, 11, 13, 286. Это требование обусловлено необходимостью формирования учетных данных ОС не только в бухгалтерском и налоговом учете, но и во всех справочных регистрах сведений по основным средствам. Все остатки основных средств можно ввести одним документом учета, каждая строка табличной части которого содержит полную информацию обо всех параметрах бухгалтерского и налогового учета ОС. Ввод редактирования параметров учета производится в специальном диалоговом окне на закладках учетные данные и общие сведения. При заполнении данных основных средств введенных в эксплуатацию до вступления в силу Налогового кодекса Украины, следует помнить, что для таких активов амортизируемая стоимость в налоговом учете равна остаточной стоимости основного средства на 1 апреля 2011 года. Для облегчения формирования и контроля результатов ввода остатков рекомендуется пользоваться обработкой ввод начальных остатков, которые можно открыть либо через меню предприятия выбрав ввод начальных остатков, либо на закладке предприятия панели функции программы. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч.